Ух, прошу тебя, микрофон не подведи, лишь звук нормально записался. Всем рок-н-ролл. Мистер Прутс в здании. И раз уж все мы здесь сегодня собрались, начнем очередной парлик без. Имела место быть в моей жизни одна история. Сказал бы я, если бы она и правда была одна. Но, увы, эта ситуация происходит в барах каждый день, а иногда и по несколько раз в день. А потому образ будет собирательный, но максимально точный. Заходит в бар женщина интригующее начало, не правда ли? Она уже не молода, но безумно хороша собой, элегантно, ухожена, еще даст фору этим малолетним профурсеткам. И вот она уверенным шагом идет к барной стойке, бизнес-вумен, победавшая эту жизнь вдоль и поперек, которая точно знает, чего хочет. Тем временем я подхожу к ней, наливаю воды, даю меню, а она такая «можно мне какой-нибудь коктейль?». Ну разумеется, не будете ли вы любезны озвучить свои предпочтения? Ну, я не знаю, что-нибудь на виски или вот, может быть, на роме. О, джин. Очень люблю джин. Ну, можно и на виски. Но вот главное не водка. И тут мой дичь радар начинает сигналить. Сейчас что-то будет. Но держусь, держусь. Как-никак, профессионализм обязывает. Ну, и я спрашиваю, чем же водка променилась? А она мне, у а меня на водку аллергия. И вот стою я, смотрю на нее таким понимающим взглядом и пытаюсь не чихнуть. Извините, у меня аллергия на чушь. Что же здесь не так, спросите вы? Ну, давайте по порядку. Что такое водка? Это смесь чистого этилового спирта и чистой воды. Да, у большинства производителей есть какие-то свои присадочки для стабилизации качества, но их там настолько мало, что можно даже не считать. Что такое джин? Это смесь. Чистого этилового спирта, повторно дистиллированного с растительными компонентами для ароматизации и чистой воды. То есть, очень грубо говоря, джин – это ароматизированная водка. Что? При всем этом в аллергию на джин я поверить еще как-то могу. Много травок, специй, на какую-то из них может быть аллергия, выпила, на анафилактический шок, все кошмар. Но в водке на что может быть аллергия? На воду? Тяжка, наверное, с таким живется. Или, может быть, на этиловый спирт? Ну, то есть на весь алкоголь в целом. Не, справедливости ради, да, аллергия на алкоголь действительно существует. Встречается раз на миллион, но да, существует. И пациенты с данным синдромом страдают просто чудовищно. Потому что, если кто не знал, Алкоголь вырабатывается в организме, даже когда мы не пьем. Он необходим для нашей правильной жизнедеятельности. То есть, иными словами, у этих людей аллергия на самих себя. И чудится мне, что вряд ли они собираются вечерами в барах и задумываются такие, М -м, а что бы нам сегодня выпить, от чего же у нас будет меньше страданий? Гораздо чаще встречается аллергия на продукты расщепления алкоголя в организме. Все так, все верно. Но что-то мне подсказывает, что и она не особо разбирается в сортах. Кстати, о сортах. Любители вина тоже любят удивлять. Подходишь ты к нему такой, предлагаешь попробовать коктейли, а он тебе... Не-не-не-не-не-не, я пью только вино, на крепкая у меня аллергия. Не, ну, все правильно. В крепком алкоголе там же и спирт, на него аллергия. А в вине и телового спирта нет, на него не аллергия. Нет. В вине все наоборот. Там не этиловый спирт, а трипс и эволитэ. Другое химическое соединение. Нахлобучивает как алкоголь, на утро голова болит как от алкоголя, но это не алкоголь, аллергии нет. No! Вот мне, как настоящему аллергику, становится даже обидно. Насколько легко в наше время все, что угодно можно назвать аллергией. Это даже немножечко обесценивает мои страдания от того, что я, например, котиков тискать не могу. Но если на секунду предположить что это не мифическая аллергия на водку. Вдруг все дело в том, что ты забрасываешь ее за воротник с двух рук. Да не, абсурд, быть такого не может. Тем не менее, это могло бы объяснить целый ряд симптомов. Как, например, мою непереносимость текилы в молодости. То есть, может, проблема была не в текиле, а в том, что я выпивал ее в таких количествах, что уже не мог в себе переносить. И вот если предположить, что это так, то у этой болезни есть лечение. Говоря словами классиков. Пить, мать, пить, мать, пить, пить. Я, конечно же, не утверждаю, что это должно сработать. Но почему бы не попробовать? Глядишь, и целый ряд заболеваний разной степени экзотичности мистическим образом пропадет. А даже если нет, получится избежать превращения в бурдалака. А радиоактивные люди. Что само по себе уже неплохо. Так что ты это? Попробуй. Хуже точно не будет. Как говорит мой папа, доверься мне, я доктор. Ну а чтобы не пропустить следующий прием, надо сделать что? Правильно, подписаться на канал, нажать колокольчик, поставить лайк этому видео и описать в комментариях свои симптомы и, возможно, результаты, приведенные выше терапии. А на сегодня все. Всех люблю, всем рок-н-ролл, не болейте. И помните, лучше меньше, но вкусно.